Дорогие друзья, с вами опять Белыч и у нас очередная, уже 11-я посылка из магазина Computer Universe. Ну, точнее, это не 11-я посылка, а 10-я часть 2 -я. Потому что а, недавно, если вы видели, возможно, на моем канале, мне прислали гигантский 40-дюймовый телевизор. И, соответственно, в той посылке должно было быть еще кое-что. А именно PlayStation к этому телевизору, SSD-диск на 500 ГБ для моего компьютера и так далее. Вот. Но на самом деле ничего такого с телевизором в комплекте не было. И оказалось, что Computer Universe все остальное послал другой посылкой, но мне о ней ничего не сообщил. То есть ни трек номера, никакой информации, собственно, догадывайся как хочешь. Вот, а Сейчас мы ее откроем. Надеюсь, что там все как положено. То есть, наша PlayStation, наши игры, наш второй джойстик для девушки. И, соответственно, все в хорошем состоянии. Давайте проверять. Для начала мы снимаем скотч. Посылка, на самом деле, в очень хорошем состоянии. То есть, нету никаких сколов у нее, то есть, ничего не побито, нигде нету никаких повреждений. Остается лишь немножко ее открыть. Так, и так. Вот. Как-то так, друзья. Давайте смотреть. Куча картона. Но этого, я думаю, вы уже привыкли к этому. И да, я вижу там кусочки своей PlayStation. Ну, точнее, не кусочки, а коробочки. Куча-кучная бумаги, просто дикое количество, куда столько, я на самом деле не знаю. то есть Прикиньте, сколько? Ну, видимо, чтобы не повредилось. Но на самом деле нужно сказать, что если вы посмотрите, то товары занимают всего где-то 50% от коробки, а все остальное это была бумага. Ну что ж, давайте смотреть. Внутри у нас еще инвойсы. Подтверждается все то же самое, что было у нас заявлено. Вот. И остается взглянуть на саму посылку. Давайте начнем с чего-нибудь маленького. Игры. Это у нас самый обычный Need for Speed. Lara Croft, Rise of the Tomb Raider. 20 лет празднования. Ну такое специздание типа. Не знаю, насколько оно спец, но посмотрим. Также у нас здесь SSD-накопитель Samsung 850 EVO на 500 гигабайт. Я, вы знаете, являюсь фанатом Samsung 850 EVO. Да, это TLC-память, но эта TLC-память во многих показателях намного лучше, чем даже MLC. И нужно сказать, что вы можете посмотреть, в интернете есть видео, которые... Скажем так, где идет тест SSD накопителей на износ, то есть там тест длится несколько уже месяцев, а то и лет. И на самом деле Samsung, во всяком случае 850 их серия, они способны через себя пропустить не терабайты информации, как это заявлено производителем, а просто в несколько десятков раз большее количество информации, то есть там измеряется, по-моему, в петабайтах, если я правильно называю это число, потому что такими величинами я даже не оперирую. То есть даже если вы на такой SSD-шник будете постоянно записывать игры, чуть ли не каждый день, по несколько штук, игрушки по 50 гигабайт, то даже при всем при этом его хватит на хрена времени. То есть скорее вы продадите компьютер, купите новый, чем этот SSD-шник, Придет в полную негодность, назовем это так. Так, давайте далее смотреть. Красный джойстик. Ну, а те, кто имеет девушку, поймут, почему он красный. Потому что он не мог быть черным. Он должен быть красным. Вот. Ну и самое интересное. А самое интересное. Сейчас нужно осторожненько ее достать. Вот такая вот новенькая Sony PlayStation. 4. Это Slim версия, я не брал про, а, просто потому что я не такой фанат а, игр на консолях Мне консоль нужна чисто к телевизору, чтобы сесть там с девушкой поиграть, с друзьями поиграть там, В какой-нибудь Mortal Kombat порубиться Поэтому про версия мне не нужна, тем более а, телевизор мы брали на Full HD Так что а, 4К для 40 дюймов нафиг не нужно, как мне кажется Поэтому именно slim версия достаточно дешевая. в Computer universe постоянно идут на них скидки, в различные варианты данной приставки есть с разными играми с разными джойстиками, на них разные скидки. Ну да ладно, сейчас мы Playstation еще откроем, вот осталось все это убрать со стола подготовить и через минуту вернемся. Итак друзья, вот у нас все собственно и готово, Playstation можем открывать, все я удобненько разложил. Не возникло никаких проблем, скажем так, с ее вскрытием. Я взял версию на 1 терабайт, потому что нынче игрушки, как вы понимаете, они весят очень-очень много, то есть по 50 гигабайт. И этого очень, мне кажется, мало, то есть одного терабайта для игр многим людям. Тем более, что мне неохота их постоянно скачивать заново, постоянно, скажем так... Как-то редактировать, уменьшать количество их на данный PlayStation. Потому что интернет у меня не самый лучший. То есть, в принципе, в Хабаровске не самый лучший интернет всех, которые возможны. Поэтому как-то вот так. Ну, на самом деле, почему она не вытаскивается, это вопрос к Sony. Не ко мне. У меня золотые руки, а вот Sony сделали совсем непонятную коробочку. Так, вроде получилось вроде все круто но осталось только открыть вот интересно с какой стороны я должен начинать скрытие мне этот вопрос постоянно приходится себе задавать пользуюсь ли я продуктами от sony asus а или еще чего нибудь господи я конечно все понимаю что sony это великая компания которая делает очень хорошие вещи но почему, черт возьми, все вываливается, когда ты открываешь коробку? Здесь у нас инструкция. Здесь у нас, э, я так понимаю, что это один наушник, как обычно. Sony это любит. Также у нас здесь вот такая вот вещь. Первый джойстик для меня. Что тут еще? Ну, как обычно, кабель, несколько инструкций. В принципе, мне кажется, что все это вы без меня знаете. Наверняка вы видели уже анбоксинг данных консолей, как от Sony, так и от компании Microsoft, ее знаменитой Xbox. Итак, меня интересует больше всего, в каком состоянии приехала Sony PlayStation. Остальные вопросы не столь интересные, потому что джойстик можно всегда поменять. А вот если разбита сама PlayStation, то тут уже что-то сложно сделать. Итак, друзья, вот она, вот она, эта красавица. Да, неправильно я, конечно, ее взял. Лучше вот так, чтобы логотип был, все было красиво и видно на экране. То есть вот такая вот замечательная приставочка, достаточно тонкая. Я думаю, что мне, надеюсь, удастся приколотить ее к стене, потому что у меня задумка была такая... А вот мне кажется, что все очень- очень круто. Нужно ее красивенько положить и сдувать с нее пылинки. Итак друзья, посылка шла, как я уже сказал 16 дней. То, что меня не предупредили о том, что она будет разбита на две части и что мне придется искать вторую часть, ну точнее как искать, ждать извещения, это не очень хорошо. Если бы мне извещение не прислали, то я бы очень долго косился на Computer Universe и говорил, что они плохие ребята, которые не прислали мне мою посылку. Точнее, прислали не все. Но здесь иная ситуация. То есть они не очень, как мне кажется, хорошо относятся к своим обязанностям. Потому что можно было бы написать второй трек-номер, мне хотя бы по почте его кинуть или как-то. То есть я понимаю, что, конечно, автоматическая система может с таким не справиться, но можно было просто продублировать обычным письмом. Вот. Соответственно, если бы данного трек-номера у меня не было бы, то как я должен искать данную посылку на почте? Ну, мне совсем непонятно. Вот. Все остальное дошло нормально. Вот многие задают вопрос, что нельзя сейчас возить PlayStation, что, мол, их разворачивать на таможне, что был чувак, у которого PlayStation отобрали таможенники, потому что там он не нашел нотификацию на нее, вы должны понимать по этому поводу одно. Нотификация требуется для многих товаров, в том числе видеокарт, процессоров, Sony вот таких вот приставок, ноутбуков и так далее. Все, что содержит вычислительные, скажем так, модули, назовем это так, тот же процессор, да, или там графический процессор в видеокарте или тут, все это может использоваться для шифрования, для всего для этого нужны носификации. но нужно сказать, что тормозят обычно там одну посылку из сотни. Просто планово наша таможня, чтобы показать, какие мы ребята хорошие, мы, скажем так, проверяем все посылки. То есть не нужно думать, что у каждого второго случается так, что у него отбирают посылку таможники. Для многих видеокарт и для многих устройств нотификации есть в интернете. Для некоторых устройств их в интернете вы не найдете. Я подробно сделаю видео про индификации там уже подробнее расскажу, но бояться этого не стоит так сильно. Что же касается слухов, что именно Sony запретила ввоз каких-то товаров из-за границы в Россию. Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что это все-таки какая-то газетная утка, а не правдивая информация. Ну, это мой взгляд, потому что Sony не должна никоим образом, не может, точнее, как никоим образом влиять на ФТС, Потому что FTS это наша организация, государственная, Sony это, соответственно, обычная частная компания. А вот, такие у меня соображения, друзья. Если захотите заказывать PlayStation 4 там, или что-то еще что выйдет в будущих годах, то заходите на Computer Universe, ссылочка будет в описании, код на 5 евро скидки также будет в описании к видео. Всем еще раз спасибо, дорогие друзья, ну а я пойду, наверное, настраивать свою Sony PlayStation и, возможно, попробую в нее поиграть. Удачи вам и всего самого-самого наилучшего!